Коллеги, системная работа нужна для того, чтобы фокусировать команду на важных, значимых для бизнеса задачах, чтобы доводить их до результата в условиях, когда вокруг хаос, когда вокруг постоянной неопределенности, и все меняется так быстро, что о планировании, казалось бы, не может быть и речи. В отдельных инструкциях мы изучаем, как конкретно внедрить привычку, как продать идею команде, как показать важности, значимости внедрения ритма работы, но когда этот ритм заработал, мы используем конкретные, простые, понятные, пошаговые инструменты, которые, собственно говоря, обеспечивают эту самую системную работу. В этом коротком видео мы очень быстро пробежимся по всей цепочке инструментов, чтобы понять в целом, как это выглядит, а потом полномерно внедрить эти инструменты в работу компании, в работу конкретной команды за 6 недель нашего курса. Итак, конкретные инструменты. У нас есть базовая идея что вся работа команды, компании должна разделяться на четыре простых этапа, это Шухарт и Деминг вместе показали. Сначала запланировать, потом сделать, потом принять результаты, потом улучшить сам процесс, 50 циклов, который нельзя разрывать. Нужно именно в этом порядке работать, но совершенно непонятно, какие конкретные действия нужно выполнять, чтобы этот порядок реально в практику Внедрялся. И, собственно говоря, системная работа это набор конкретных простых инструментов, которые отвечают за планирование, за выполнение, за приемку результатов и за улучшение самого процесса. И системная работа позволяет это колесо раскручивать со скоростью один оборот каждую неделю. Тогда получается добиваться результата быстрее, чем условия рынка, условия среды вокруг изменяются. Итак, в документе у нас описан подряд алгоритм, что конкретно нужно делать, в зависимости от того, какая ситуация случилась. Итак, самая простая штука – возникла задача для сотрудников или просто идея. Первое желание – эту идею немедленно поручить команде, чтобы те разорвали свой 50-й цикл, перестали заниматься текущими задачами, вырвались из потока и скорее сделали новую задачу. Это грубое нарушение закона ритма для того, чтобы команде новую задачу поставить, нужно сначала ее записать записать в общедоступном месте по формуле делегирования, начиная с глагола в совершенном виде. Сначала использовать пять слов, не считая предлоги. Если мы не записываем задачу, эта задача становится не до конца осознанной, соответственно, качество ее низкое, она не доходит до результата. Эта задача должна попасть в колонку «Единый список задач» на доске команды. И об этой задаче мы вспомним в следующий раз, когда проведем очередное планирование недельного рывка. Но что делать, если задача очень срочная? Если мы не можем ждать конца недели, если мы не можем нового рывка ждать, нужно внезапно добавить новое поручение. Тогда мы добавляем эту задачу тоже по формуле делегирования, начиная с глагола, отдельную карточку создаем, но создаем ее в рывке на неделю. И на следующем утреннем брифинге мы команде говорим, что ребята, коллеги, изменился наш приоритет нам срочно нужно включить новую тему в недельный рывок, мы понимаем, что из этого придется, скорее всего, из недельного рывка убрать какую-то старую задачу. Ну, по закону визуализации очень четко будет видно, какая задача была взята в работу, а какой пришлось обратно уйти в единый список для того, чтобы та приоритетная дошла до результата. Идем дальше. Если вдруг нам нужно с командой обсудить какой-то очень важный конкретный вопрос. Как мы обычно э, в таких случаях поступаем? Мы вырываем всех с рабочих мест. Ты, ты и ты. Давайте скорее сюда. Давайте срочно обсуждать, рисовать большие графики, э, черкаться в блокнотах и на листочках. На выходе непонятно какие результаты будут. Если нам нужно с командой добиться конкретного решения, мы обязательно сразу же создаем Google Документ. В рамках этого Google Документа мы э, записываем Ключевые ожидания от встречи, что конкретно мы хотим получить через час нашей беседы. В процессе встречи мы записываем черновики, тезисы, идеи и в конце концов мы обязательно записываем шаги конкретные действия, конкретные поручения, которые тоже потом попадут на доску задач, которые нужно выполнить для того, чтобы наши обсужденные идеи не оказались пустой тратой времени. Этот Google-документ может быть доступен не только на проекторе в переговорке, он может быть доступен у каждого на гаджете, на ноутбуке, на телефоне. Очень важно, что для выполнения закона визуализации все участники должны одновременно понимать, какие ключевые ожидания сейчас есть в нашей встрече и к каким конкретным шагам мы должны в итоге прийти. А мы двинемся дальше. Если у нас настало утро. Да, у нас есть недельный рывок. Но если у нас настало утро, мы должны сфокусировать команду на текущих задачах. Сначала это делает руководитель, который внедряет системную работу. Со временем он это делегирует координатору внутреннему координатору, у которого роль администратора по дизису. Нужно провести утренний брифинг. Сначала текстом записать в общем чате ответы на три вопроса. Что сделал вчера, что планирует сделать сегодня и что мешает. А дальше этот текст повторить голосом на конкретном созвоне в конкретное время. Ру руководители, которые занимаются нетиповыми задачами развития, они используют такую текстовую форму – сделал, планирую, мешает. Сотрудники в отделах с типовыми задачами, например, отдел обслуживания клиентов или служба продаж, они в блоках «Сделал, планирую мешает по конкретному шаблону пишут цифры, какие конкретные показатели у них получилось обеспечить вчера, что они планируют сделать сегодня и каких клиентов из какой стадии в какую новую стадию они перенесли за вчерашний день, а каких планируют перенести сегодня. Начинается новая неделя. Мы закончили прошлый недельный рывок и пришла пора провести недельное планирование. Это простая процедура, которая длится обычно час, когда команда обновляет карточки на доске задач, изготовая, проверяет, какие новые темы вытекают, что нужно взять вновь на недельный рывок, актуализирует состояние карточек сегодня в работе и в рывке и добирает из единого списка себе новые Актуальные задачи, которые за новую неделю нужно выполнить. Это предмет уговора команды и руководителя, какие конкретные задачи мы успеем реализовать за новый недельный рывок. Ну и в конце планирования команда обязательно актуализирует список нетиповых проектов, проектов развития по каждому проекту, выясняя, какой новый шаг можно на этой неделе взять в работу для того, чтобы проект дальше придвинуть к своему результату. Если вы устали от количества досок задач у своих топ-менеджеров, если вы проводите уже три или четыре или пять планирований на неделе, вы думаете, что вместо того, чтобы работать, только системной работой занимаетесь, пришла пора отпустить руководителей в свободное плавание, чтобы руководители подразделений отделов самостоятельно теперь проводили планирование со своими сотрудниками на своих досках задач или в своих воронках CRM-систем, а вы же управляли только вектором развития и давали обратную связь на те, цели недельных рывков, которые руководители себе ставят. Пришла пора внедрить таблицу целей для руководителей. Специальный шаблон, где участники выносят не все свои задачи из доски, а только ключевые цели, до четырех мы по статистике определили, что это оптимальное значение, Выделяет только четыре максимум мини-цели со своего недельного рывка и руководители из других подразделений и вы, как собственник компаний даете обратную связь, помогаете скорректировать вектор помогаете изменить приоритеты, помогаете убрать незначимые сейчас задачи, а взять новые. Очень важно, что инициатором этих целей на недельный рывок должны быть сами руководители подразделения. То есть не вышестоящий руководитель, не собственник задает изначально эти цели. Их нужно получить от руководителей отделов, а только потом давать обратную связь для того, чтобы постоянно развивать самих руководителей. Предположим, пришла пора подступиться к сложной, непонятной, неопределенной задачи, к масштабной задаче, которую точно нельзя реализовать за один недельный рывок. Такие задачи мы называем проектные задачи. Проектные задачи – это просто перечень задач, которые должны быть выполнены к конкретному сроку с конкретным ожидаемым результатом. Если такая проблема возникла, нужно решить масштабную задачу, ее нужно вынести в первую колонку нетиповых проектных задач, ответить точно так же по формуле делегирования, зачем и результат, зачем она нужна, какому конкретному результату мы хотим прийти. Но если эта задача по-прежнему не помогает нам сформировать конкретный перечень действий, очень полезно заполнить короткий устав по проекту, показать, какая команда вовлечена, какие есть стейкхолдеры, заинтересованные лица в этом проекте, какие ресурсы, сроки промежуточные в этом проекте у нас определены, какие есть риски, по отдельному шаблону их тоже можно заполнить. Ну а дальше уже рождается укрупненный состав работ, перечень шагов, которые удобно на доске задач просто добавить в блок чек-листов. За две недели накопились вопросы по работе команды. Нужно сделать разбор полетов. Есть проблемы, есть недоработки, а есть и новые идеи по улучшению. Как гарантировать постоянный ритм улучшений наших процессов. Помните, в педисей цикле Шухарда дыминга последняя буква «A» – «Воздействуй, улучши сам процесс» – совсем непонятно, что конкретно нужно для этого делать. У нас есть конкретная процедура, которую используют сотни тысяч команд по всей планете. Это процедура ретроспективы. Очень хорошо, когда она подвержена конкретному ритму. Например, раз в две недели вы собираете команду на совещание ретроспективу, где точно так же состоите Google Документ, только шаблон там еще проще, чем на обычном совещании. Сначала вы разбираете плюсы, потом разбираете дельта плюсы. Что это такое? Это набор конкретных положительных моментов в нашей деятельности, которые мы хотим сохранить на будущее, сохранить в наших стандартах, в наших инструкциях и процессах, потому что они помогают нам быстрее добиваться результата. А дельта плюсы – это шаги по улучшению. Это те минусы, которые мы выявили, но в качестве минусов мы их не пишем, потому что это непродуктивно, это те шаги, которые позволяют выявленные минусы довести до будущих плюсов, дотянуть дельтой на минусы до будущих плюсов. Если плюсы попадают потом в наши инструкции стандарты, то дельта-плюсы, шаги по улучшению попадают потом на доски задач для того, чтобы со временем на очередном планировании взять их в работу и исправить те ограничения, которые раньше нам мешали добиваться результата. Если вдруг, выстроив ритм выполнения нетиповых задач, мы замечаем, что эти нетиповые задачи становятся уж не такими и нетиповыми. Они повторяются изрывка крывку. Отрывка крывку, мы понимаем, что по большому счету это типовая задача, в которой у нас уже высокая определенность, в которой не нужно использовать сложную формулу делегирования каждый раз, потому что мы по этой дорожке уже ходили. Мы ее выполняем уже в очередной раз. Тогда пришла пора эту задачу описать. По инструкции и сделать стандартом. Для этого у нас есть шаблон для так называемых живых инструкций, которые тоже хранятся в базе знаний команды, которые содержат набор вовлекающих вопросов, которые позволяют гарантировать качество выполнения типовых задач, это первое, и которые позволяют упростить масштабирование выполнения этой задачи, то есть обучение новых сотрудников, передачи этой инструкции в новые подразделения и так далее. Вот мы научились готовить инструкции, которые касаются только одного ответственного и э, замечаем, что инструкции то работают, но возникает проблема во взаимодействии отделов, во взаимодействии разных сотрудников, которые выполняют свою инструкцию. Приходит пора объединить инструкции в цепочку, то есть описать конвейер работы компании, описать законы, по которым передается промежуточный результат от одного отдела к следующему отделу, описать конвейер создания ценности для клиента от момента его появления на нашем горизонте через реализацию продукта для него, через создание ценности для него и до момента, когда он выходит из нашего активного взаимодействия с положительной рекомендацией, довольный, удовлетворенный, решивший свою задачу. Для этого у нас есть специальный шаблон процессных таблиц, которые позволяют сначала описать по шагам действия, которые мы выполняем для того, чтобы в типовом процессе добиться типового гарантированного результата с необходимым уровнем продуктивности и эффективности, вот. а дальше позволяет этот процесс внедрить в практику через регулярные ретроспективы. Есть шаблон с вовлекающими вопросами, который помогает раскрыть все необходимые моменты в типовом процессе, а потом донести до команды. И вот вы описали типовой процесс, описали главный конвейер э, компании. Но возникает новая проблема. Этих типовых процессов оказывается несколько. И более того, они начинают мешать друг другу. Они начинают терять результат на выходе из-за того, что есть разные параллельные процессы в компании, и ответственные за них руководители постоянно переключаются между этими процессами или вообще дублируют друг друга. Раз этих процессов много, раз возникает проблема с ответственностью за управление этими процессами, пришла пора эту ответственность разделить разделить ответственность за типовые процессы между должностями руководителей так, чтобы не было перегрузок у руководителей не было конфликтов, не было дублирования для этого мы используем специальный шаблон матрицы ответственности, где сначала в первую очередь мы выписываем все наши параллельно выполняющиеся типовые процессы вот и когда выписали процессы, мы определяем, какая должна быть структура отделов компании для того, чтобы обеспечить параллельное без конфликтов без перегрузок, выполнение этих процессов и когда заполняем матрицу ответственности, видим конфликты, эти конфликты устраняем и на выходе получаем конкретную картину, где каждый руководитель в структуре понимает, за что он отвечает для того, чтобы на выходе давать гарантированный качественный результат по своему типовому процессу. Вот мы решили классические задачи и теперь возникает... Задача стратегическая, хочется понять, а куда же, в какую сторону двигать наш бизнес, что же нужно делать для того, чтобы подняться на новый уровень. Идей, казалось бы, много, но они все разрозненные, их нужно упорядочить, разложить по полочкам и сделать из них понятные конкретные проекты, которые бы можно было положить на наш конвейер, чтобы добиться результата. Для этого мы используем технологию «Карта целей». Это технология, которая позволяет выделить конкретный перечень проектов, но сначала сформировать видение Ту картину, к которой мы хотим идти. Для этого есть алгоритм, конкретный шаблон, который позволяет сначала разобраться, где мы находимся, потом определить, куда мы хотим идти через простую систему координат, через описание продукта, продаж, систему управления производством и развитием и наших базовых принципов и ценностей, которые помогают нашу компанию э, держать в здравии и постоянно развивать. Для этого тоже есть конкретный шаблон, которые содержат вовлекающие вопросы, отвечая на эти вовлекающие вопросы, очень просто эту картину для себя сформировать, определить где мы, определить куда мы через систему координат продукт продажи, система и принципы ценности. Дальше в этом шаблоне есть вовлекающие вопросы, которые помогают сформулировать краткую, достижимую, мотивирующую, очень понятную, вовлекающую цель и донести ее до Всей команды, а дальше разделить вместе с командой уже на конкретные проекты, положить в карту проектов, в колонку проектов и каждую неделю отчипывать кусочек, выполнять за недельный рывок, для того, чтобы эти проекты из карты проектов доводить до результата, ну, соответственно, реализовывать нашу цель. И в конце, если вдруг хочется получить какую-то короткую идею, чтобы э, стимулировать себя, мотивировать к развитию системной работы в компании, но не хочется тратить на это много времени, можно выбрать любой двухминутный ролик из нашей базы, у нас их уже больше э, полусотни, э, посмотреть короткий двухминутный ролик, подобрать его под конкретную э, проблему, которую сейчас решаете в компании и делегировать изучения всей команде. Эти ролики так же как и профессиональные инструкции вставлены в задание нашего шестинедельного курса по внедрению системной работы силами самих руководителей. Это очень краткий обзор инструментов в иерархии, в цепочке для того, чтобы решать проблемы от самых простых и маленьких до глобальных стратегических. В эти инструменты, конечно же, внутри вписываются и отчетные показатели контрольные таблицы, работа с CRM-системами. Но обо всем этом постепенно мы рассказываем и помогаем внедрять в рамках нашего курса.